Добрый день. Смотрите, с какой проблемой я столкнулся, с тем, что не могу пожаловаться на брак полученного товара. Значит, здесь, как обычно, выбираю открыть спор. Да, то есть сроки еще позволяют. Выбираю только возврат денег, только возврат средств. Получил товар. Вот тип проблемы, товар поврежден, проблема, а, приехал уже поврежден. Сумма, ну, допустим, там, я не знаю, 345 рублей половину. И пишу, что плафон разбит. А, вот, и прикрепляю фотографию вот этого треснутого, разбитого плафона. И кнопочку, пожалуйста, загрузите фото или видео доказательств. А, ну фотография загружена Она меньше а, а, То есть можно не знаю, Три раза там загрузить и, Ну или три разных фотографии И отправляем Вот и он пишет System is busy, try again later Ну в общем попробую Причем я уже чистил там всякие куки Очищал кэш Пробовал с другого браузера В общем все это не помогает Ну что давайте попробуем по написать ну в общем ничего не помогает это уже не первый день да то есть уже третий день подряд то есть если бы это была краткосрочная какая проблема да то ну, сейчас проблема остается вот спасибо большое за внимание если у вас есть какое-то решение данной проблемы да то напишите что нужно делать как эту проблему решать спасибо большое за внимание